Так, час добрый, друзья мои. Меня зовут меня Белялов. Добро пожаловать сегодня. Информацию, которую я вам дам, она может повлиять на качество вашей жизни. Пожалуйста, за микрофонами, ребята. Микрофоны повыключали, чтобы не отвлекать. Хорошо? Прошу. Микрофоны сразу отключите. Информация ценна, чтобы не отвлекать других, не сбивать. Поэтому рекомендую всем это сделать. Окей, час добрый. Если тут люди которые пришли сегодня первый раз по приглашению своих друзей для обсудить важную тему, И вот, которые вас пригласили сегодня. Есть ли такие люди? Если есть, поставьте единички. Кто первый раз сейчас пришел? Первый раз. А, Анатолий, да, вижу, супер, отлично. Жанна, замечательно. Отлично, хорошо, ребята. Достаточно уже. Два человека есть, но новых людей, которые, да, Молодцы. Я вас поздравляю с тем, что вы сейчас будете слышать. Это очень важно, потому что данное, вот это, то, что сейчас я говорю, это новинка на рынке. Ничего подобного в мире не было еще. Мы первые, которые делаем это. Почему первое я сейчас объясню, и вы поймете, в чем дело. Наверняка вы уже слышали и знаете о том, что на рынке существует криптовалюты биткоин. И в свое время этот биткоин начинал путь свой еще 11 лет тому назад, в 2009 году, когда он только появился, и стоил он вообще ничего. Цент один, может быть. Вот. И этот биткоин на сегодняшний день уже стоит 30 тысяч долларов. Вот такая реальность. Хотим мы это, не хотим, рынок диктует свои правила. И пользоваться этим биткоином уже 380 миллионов людей. Одни держат ее, частичку какую-то, кто-то имеет там, тысячу, кто-то миллион и так далее. О, смотрите, Петр пишет, 31 200 стоит. Капец, короче. Мы не успеваем за этим биткоином. Хорошо, я покажу те вещи, как мы сегодня зарабатываем, как вы можете вместе с нами присоединиться и то же самое делать. Все очень просто. Начну, конечно, с сложного к простому. Покажу простые, сложные такие вещи, которые не укладываются в голове. Люди говорят, слушай, он же, вот 31 тысяча, 31 200 стоит. О чем ты говоришь с тем? Как это может повлиять на мою жизнь? У меня зарплата вообще, меня там 300-200 долларов. Я еле еле концы с концами. А ты про биткоин? Откуда мне? Мне не светит это. Минуточку, слушай внимательно. Берем ручечки. И записываем. Здесь я вот расписал все, чтобы легко было, быстро. Раз, два, три, раз, два, три. Первый отдает информацию для тех, кто являются так называемые инвесторы. Люди, которые с деньгами, которые хотели бы свои активы, которые собрали, у которых есть деньги, сохранить их, приумножить их, сделать, чтобы они работали. В недвижимость они хотят ложить. Они продали недвижимость, дома избавились от баланса, не знают, куда эти деньги девать. Вот для них информация. Первая. У вас есть один биткоин. Один биткоин стоит он сегодня, когда-то его купили там за 10 долларов, а сегодня он у нас стоит 31 тысячу долларов. Что с ним делать вы можете? Вы можете его отправить на работу на 16 месяцев и каждый месяц получать 10% от этой суммы. В биткоинах биткоин вы отправили на работу и в биткоинах каждый месяц вам приносит 10%. До окончания 16 месяцев вы получаете обратно биткоин и еще 6%. 0, 1, 0, 6. То есть чуть больше полтора биткоина. Окей. Okay. Это инвесторы, это люди, которые не хотят светиться. Если человек не берет каждый месяц, а оставляет здесь, то положив один биткоин, через 16 месяцев он получает обратно 3 биткоина. Понятно? 3 биткоина он забирает обратно. На этом бизнес закончился. Вот такая вот разовая такая. На 16 месяцев у него... Работал, он запустил, и его биткоины, один биткоин проектировался в три. Компания работает на рынке, торговле, трейдинг называется современный такой сленг, где ваш биткоин работает и приносит прибыль. И компании. вот трейдеры, которые трейдят, они получают, компания получает, и ты получаешь. О, великий инвестор. Надеюсь, я ответил, да, просто это сложная такая да, вещь, которую... Укладывается у любого школьника. Один биткоин положил, три получил. Один биткоин положил, три биткоина получил. Все понятно. Окей? Один биткоин вмещает себе, это 3 икса. Четыре не будет. Будет ровно три. Через 16 месяцев. Кто понял, поставьте пятерочки. Надеюсь, я объяснил. Простую вещь, очень сложную. Пятерки поставьте, кто понял. Замечательно. Жанна, благодарю вас. Идем дальше. Я рассказал, это пассив, те люди, которые пассивные, которые не хотят звонить, ленятся, объяснять, рассказывать, не хотят. Вот, вот, так, вот для этих, пожалуйста, поле для деятельности открыто. Конечно, у них будут вопросы, а ты мне покажи документы, а ты мне покажи это, а сколько она легальна, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, мы говорим так, ну понятно, раз такие вопросы пошли, значит, у тебя очень много денег, и ты хочешь эти деньги получить гарантии. Нормальный процесс, не вопрос. Я эту компанию не создавал, я не являюсь основателем, поэтому на твой вопросы я тебе не отвечу. Садись в самолет, потрать на полет в Дубай, в, в компанию, в офис, тебя встретят, задашь вопросы основателям и вкладывай туда хоть миллион, хоть миллиард своих биткоинов. Все, вопрос закрыт. Все крупные, уважающие себя игроки, они именно так и делают. По нашему рекомендации они летают туда. И сейчас туда летают, каждый день пролетают десятками, десятками трейдеров, бизнесменов, крутых ребят туда. Ферштейн? Все. А теперь вопрос тех простых людей. Простых людей, которые работяги, учителя, пенсионеры, девушки в декретном отпуске, студенты. Как им быть? У них нет биткоина. У них нет 30 тысяч. Но 300, 400, 500 долларов они могут найти для старта, что, собственно, я и сделал. Ровно 6 недель назад, то есть полторы, полтора месяца назад, в ноябре прошлого года, позвонил мне Рим, мой друг, Рим Видас. Он был в Дубае, как раз в этом офисе. И сказал, Рустем, входим в эту тему и качаем ее. Я артачился неделю. Он убедил меня и показал интересные вещи. Я был противником биткоина. Я стартанул с 200 долларов. 200 долларов. Купил биткоина на 200 долларов. Кто понял? 200. Не 20 тысяч. Он стоил тогда 15 тысяч. 15 тысяч. Я купил одну сотую. То есть 150 долларов плюс за его этот самый, за активацию. Купил на 200 долларов биткоин. Маленький биткоин и активировал свой пакет. Все. Дальше. Дальше пошла обыкновенно сетевой э, инструмент, бинар. Я начал приглашать. Одного вправо, другого влево. Когда я включил одного человека, он купил то же самое сделал за 200 долларов. Мне компания раз семь 7% заплатила. В биткоинах, не в долларах. Второго человека включил раз, опять 7 долларов. И вот за пару, между собой, за пару еще 10%. Класс. И это начали повторять они а то же самое. Один справа, другой в начал начали приглашать и начала расти сеть. На сегодняшний день сеть у меня разрастается, разрастается, разрастается. И на сегодняшний день это принесло мне 0,8 битка. То есть две единицы не хватает, чтобы целый биток получился. Словом, получается это 23-24 тысячи долларов за полтора месяца. Ребята, за 6 недель. Как вам такая арифметика? Складывается теперь? Это простая вещь, но, да? Просто очень. Как, Насколько вам интересно это? Кто бы хотел это повторить? Пожалуйста, это любой из вас может сделать. Любой. Ребята, платят не в долларах, не в евро, а в биткоинах. А биткоин у нас, мы видим, растет. Вчера был он 29, сегодня он 30, а 31 уже. Пожалуйста, это может делать любой из вас. Поэтому я уважаю, я обожаю сетевой маркетинг. Здесь это индустрия, где любой человек с минимальными инвестициями может стать абсолютно богатым, успешным человеком. Плюс прокачаться в коммуникациях, общении, как личность вырасти. Поэтому вот здесь вопрос стоит кардинально, вот четко. Кем ты хочешь себя через год видеть? Успешным или опять отставшим от каких-то интересных идей? и рассуждающим о высокой материи, и при этом ничего не делая. Ждать от кого-то, чего-то, кто-то придет в вашу жизнь, изменить Дед Мороз со снегурочкой? Нет. Нет. Бык придет, придет поменять вам жизнь? Нет. Только мы сами принимаем решения. Поэтому я делюсь этой информацией. Окей, сеть приносит нам справа-слева, с большей ноги набирать товарооборот, с одной стороны, с другой стороны, и каждый день нам выплачивает каждый день. 10% от пар. Это один вариант. Потом идет у нас, вот я пункт А, я сказал, B, вот этот квадрат B, недельный цикл от 5 до 10%. Это значит, за неделю то, что у меня пришло, ну, к примеру, образно говоря, за неделю я заработал 1000 долларов. Недельный цикл тоже подсчитывать и дает от 5 до 10%. Это может быть 500 или 1000 еще дополнительно. Получается, от 15 до 20% у нас идет в наш карман приход. Круто. Не так, как в других сетевых компаниях есть показывают бинар только 10% и все. Там еще есть и матчинг бонусы. А здесь вот так показывают. Получается 20, 15, 20%. Это круто, ребята. Запомните. Вот этот момент очень интересно. Кому, кому понятно было то, что вот сейчас я рассказал вот А и Б. Кто понял, дайте мне обратно сейчас. Пятерки поставьте. Ребята, биткоин уже 32 тысячи стоит. Сейчас мы с вами договоримся, что он 50 тысяч будет стоить. Поэтому мотайте на и быстро, быстро, после того, что закончится. Вот нас через 5 минут закончим. Тут же регистрируйтесь. Тут же регистрируйтесь, потому что это польза, это важность. Сейчас быстро заскочить вам сюда и начинать делать. Вот я объяснил. Теперь переходим к пункту С. Здесь мы видим 70.30. Что это такое? Если у меня пришло 1000 долларов. Образно, 10. Она делится на две части. 70% это 700 долларов я забираю на жизнь. Ну, кушать надо мне, правильно? Надо семью кормить, квартиру заплатить. Нормально все. А 300 долларов остается. Они в битках вот здесь вот. Это может каждую неделю она будет больше, больше, больше вот здесь наполняться. Так вот, из этих 30% это наша подушка. Это наша резервная система, которая позволяет нам вдруг. Ну, заболели мы, сеть у нас не пошла, не строится, я не умею строить сети и так далее, и так далее. Это кормит каждый месяц про нас 10%. Здесь может быть 300 долларов, здесь может 30 тысяч долларов, 300 тысяч долларов, каждый месяц 10% отсюда идет. Подушка безопасности. Компания уже подумала, очень грамотно распоряжается средствами. Наши деньги не просто лежат, а работают. Ферштейн? Ферштейн. Дальше идем. 32,250, мамочка, ребята, держите меня. 32,250 стоит биток. Это тоже объяснил. Кто понял, поставьте плюсики. Вот этот пункт. Вот этот пункт. Записывайте лучше, конечно, чтобы у вас отложилось это все. Плюсики поставьте, пожалуйста, что поняли. Окей, отлично, хорошо. Ну и вот самое интересное, вот это вот. Вот здесь вот начинается очень интересно. Почему мы сегодня настроены? Все ребята с этого года до конца этого года, до 31 декабря, у каждого, кто здесь сейчас находится, каждый может сделать 100 биткоинов. Начав стартанув с 400 долларов. Ну, может, сейчас будет уже 500, потому что, видите, вверх идет. Может, это 500 будет стоить вам частичку купить себе за 500 долларов и начинать здесь расти. Каждый за вами тоже продают люди, кто-то с 500 долларов. Не буду Я не рекомендую с больших сум сумасшедших делать такие вещи, не безумные, брать кредиты, продавать дом, землю, там, и носиться как угорел. Не нужно этого делать, ребят. А этого не надо делать. Сила, инструмент, вот это сетевой маркетинг, в этом и прелесть вся что сила ты, кто его правильно пользуется, он зарабатывает сумасшедшие деньги. Начиная вот с абортовинга 150, 200 долларов, я с 200 долларов, ну, вам сегодня это будет 400 долларов, ну, 450, ну, пусть 500 будет. Но не 40 тысяч, не 4 тысячи, этого не нужно делать. Кто понимает меня сейчас? Хорошо, итак, у вас есть 500 долларов. Эти 500 долларов, вот вы купили пакет, понятно? И он, как только вы купили, он сразу пошел работать у вас. Ровно на 16 месяцев. Не забываем, что он увеличится здесь. И мы видим, что он сразу нам дает возможность заработать три таких же пакета по 500. Понятно, да? То есть у меня получается, если я зашел за 200, у меня уже получил пакеты и такие-такие, я начал набирать, набирать, набирать. У меня, посмотрите, сколько там получилось. Если сегодня тоже получилось почти 23, 24 тысячи долларов. И Это уходит на 16 месяцев. Как только у нас приходит еще, вот эти вот, э, вместило, мы эти же тоже покупаем пакеты, три пакета. И они тоже на 16 месяцев уходят. 16 месяцев это все утраивается. Это тоже утраивается. Приходит 9 пакетов. А теперь представьте, это по биткоину. Все по биткоину. Вот если у вас один биткоин, вы положили, у вас три биткоина пришли, вместились, больше не вмещается. Но когда вот три покупаете, у вас вмещает 9. Когда вы 9 покупаете, смотрите, вот получается сколько? 27. Вы понимаете, что за машина? И вот это повторяет в вашей сети. Каждый человек это делает. Постоянно он покупает. Постоянно. Почему? Потому что денежная машина, она проносит вам биткоин. Фантастика. Микрофон выключите, пожалуйста. Кто там шуршит, а, ребята? выезжает просил вас, отвлекайте. Следите за микрофонами, ребята, я вас очень прошу. Вот, пожалуйста, вам инструмент, постоянно, если вы смотрели в других сетевых компаниях, где постоянно человек-спонсор вам кричит, Света, покупай продукт, тебе нужна активность, я же тебе доверяю, я же тебя пригласил в такой прекрасный бизнес, а ты ни шиша не делаешь. А Света сидит и говорит, слушай, как мне достал твой бизнес, а? у меня не идут продажи, я не умею, ты не научила меня, не хочу ее покупать, у меня нет 150 долларов, знакомо такое? Очень много людей страдает от этого, и бизнес у них не идет. Потом они что, раз, разочаровываются, уходят, бросают. А здесь не надо никого мотивировать. Человек сам видит, что у него идет, если у него идет снизу 9 биткоинов, у него 9 биткоинов, он видит, что у него идет, он говорит, вау, у меня 9 биткоинов идут, я, а у меня всего а один биткоин, значит, я только 3 могу забрать. Помогайте, ребята. Здесь у нас касса взаимопомощи. Мы можем быть с Ребята, выключите микрофоны свои. Ну что вы на самом деле? Какие здесь люди зашли красавчики, а? Никто не следит за этим. Пожалуйста, я прошу вас, не делайте. Вот, следите за этим. Спасибо. И вот за счет этого, вот этот инструмент уникальный, такого нет инструмента нигде на рынке, поэтому мы это продвигаем, мы даем, объясняем, это 3 икса. Но если ты активный, ты можешь сделать 100 иксов за год. На второй год ты можешь сделать 1000 иксов. Кто кого может запретить? Никто. Только вы можете себя запретить и ограничить себя в действиях. Ферштейн, поставьте пятерки. Кто увидел в этом для себя пользу и выгоду? Для себя, для своей семьи, не для меня, а для себя, потому что я уже делаю это, и я благодарен Всевышнему. Для моей семьи я уже готовлю все необходимое, и я настроен на этот год работать каждый день, каждый день помогать всем ребятам, которые присоединились. Все ребята молодцы, которые уже делают иксы, они видят эти результаты, уже закрывают квалификации. Я не буду о квалификации говорить, о рангах, какие здесь есть сюрпризы, плюшки, просто космос. Здесь вы можете, закрыв статусы, заработать себе и получать от компании 100 тысяч в битках, тут же можно сделать что? Компания может вам да, значит, подарить Ferrari и ламборджини. Все эти статусы сейчас не об этом. Я показываю маленький механизм, который можно запустить. А потом в статусах разберетесь. Кто понял сегодня пользу от того от этой информации и увидел для себя, поставьте семерочки, ребята. Вот это все, что я хотел вам сказать очень коротко. Быстро мы уложились ровно в 20 минут. Итак, быстро, прямо сейчас, звоните своим друзьям, кто вас пригласит сюда, и говорите, давай регистрируй бегом. Через 2 часа, ровно через 2 часа, э, через полтора часа, я опять проведу 20 минутную встречу для ваших уже друзей. И уже сегодня вы уже можете зарабатывать. Уже сегодня. Завтра мы будем повторять 5, 5 встреч. Каждый день, начиная с 12, 12, 2 и так далее. Так далее. Вы все узнаете, алгоритм вам всем скажут. Пожалуйста, зарабатывайте сколько хотите, радуйтесь своих родных близких, меняйте свою жизнь к лучшему, станете успешными, и богатыми. Делайте себе биткоин столько, сколько хотите, никто вас не отберет. Поставьте себе цели, мечтайте, и идите своим целям. Я вам желаю удачи. Так, так, Жулпад хочет задать вопрос. Задавайте вопрос, Жулпад. Микрофон включите. Один ответ, могу дать один, один вопрос, могу ответить. Где жилпад? Микрофон включите. Да, добрый вечер всем. Добрый, добрый вечер. Говорите. Да, Рештем, я слежу за вашим этим и видела недели две назад угу. эту тему. Да, хорошо. Но, честно говоря, не придала значения. И меня тоже вот напрягает, когда приходится приглашать, я, можно сказать, многодетная. Бабушка. Uh -huh. так uh -huh. что, и не очень мне нравится приглашать. Uh -huh. И значит, получается, если я, допустим, вложу 500 долларов, uh -huh. и дальше я могу не приглашать, что ли, само будет работать. То есть, то есть каждый человек должен приглашать. Под тобой строится она автоматически, так же, как фри-трипс или как Нет. система? Нет, никакого фри-трипса. Фри-трипс – это совсем другое. Фри-трипс – там прямые продажи, и там партнерка. Там вы продали, заработали 25%. Здесь все Здесь вроде тоже здесь... Нет, здесь бинарная а. система. Угу. Если вы положили 500, ну, на 500 долларов купили биткоина, кусочек, частичку биткоина, одну сотую часть, то угу. у вас придет три части через 3, 16 месяцев. Все, вы никого не а можете... Через, через 16, а, через 16 месяцев. месяцев. Но если вы человек, хотите научиться приглашать, у нас есть школа, мы проводим школы каждый день и обучим вас, как это делается. Очень просто, люди сами к вам придут. Вот. У нас есть скрипты, мы их разрабатываем, мы с ребятами вместе сконструируем новые скрипты для приглашения, потому что всем надоели проекты, всем надоели всякие хайпы, все это надоело уже, все надоело. И поэтому люди не хотят никого приглашать, потому что они не умеют, они делают неправильно, их посылают. Только открываешь отверстие, скажет, иди ты к чертовой бабушке своим проектом. Все, я все деньги потеряла, что ты мне звонишь? Конечно, человек боится, но мы находим другие вещи, которые работают. И человек слушает внимательно. И тогда бизнес начинает получаться. Человек начинает понимать, разбираться в себе, потому что мы делаем много ошибок. Я делал и все многие делали ошибки. Но, слава Богу, я учился у профессионалов, у людей, миллионеров, которые совсем по-другому это делают. И сегодня я уже вижу свои результаты, потому что люди ко мне добавляются. Они видят меня постоянно, как я работаю над собой. Те, кому нравится, они тоже работают над собой. Я подсказки даю, помогаю этим ребятам. Кто не хочет он уходит потом возвращается это уже выбор лич, лично каждого человека вопрос вы хотите зарабатывать либо ну, 500 да, да. значит 100 Хочу. битков вы хотите заработать да, вместе с нами так? Угу. так значит тогда что нужно делать вам срочно нужно что регистрироваться заходить на 500 допустим 500 это маленькая самая маленькая и что нужно делать мы нас научим Ваша задача просто следовать инструкции, которые мы даем. И тогда у вас начнет получаться и вот это, все-все получится. Так что не переживайте. Здесь уже приходят ребята, такие прожженные, они смотрят, это все новое, по-другому. И мы показываем, помогаем. Окей, ребята, всем пока, встречаемся через, через полтора часа. У нас еще будет одна встреча. Приглашайте людей, регистрируйте, кто сегодня пришел. Просите у своих тех людей, кто вас пригласил сюда, это, ссылочку. Быстро регистрируйте, занимайте место и приглашайте уже своих. Вас научат, вам подскажут, что нужно делать. Окей? Все, встречаемся через полтора часа. Благодарю, Рустам. Давайте. Все, пока, Петр. Давайте.